Добрый день, меня зовут Игорь Грицкий, являюсь счастливым выпускником курсов про Digital. Хотел бы, конечно, прежде всего поблагодарить преподавателей, которые оказывали нам всяческую поддержку на этом курсе, с написанием работ, с постановкой целей изначально, когда мы сюда пришли, чтобы мы могли эффективно применять наши полученные знания дальше у себя в компаниях, чтобы они развивались, приносили, само собой, больше прибыли. Отдельная благодарность хотел бы выделить преподавателям, которые нас ввели, блок веб-аналитики и SEO. Это, ну, для меня это были самые интересные блоки. Если вы хотите понять, э, как устроен диджитал маркетинг на стратегическом уровне, вам именно сюда нужно приходить. Потому что в дополнении, если вы хотите, вы можете всегда спаститься на тактический уровень и дополнительно пройти отдельные уже курсы по направлениям.